Всем добрый день, меня зовут Зоси Максим, я руководитель и основатель компании TQM System, сейчас она вот появится на слайдике. И сегодня мы начнем э, раздел, который касается фазы моделирования в корпоративных проектах. Я занимаюсь этим уже чуть более 15 лет, и поэтому кое-что в этом понимаю, до сих пор этим занимаюсь. У нас это не поддержка какой-то методологии, именно так, как мы делаем у себя в компании, и то, как мы работаем с нашими заказчиками, именно эту методологию я буду рассказывать. В корпоративных фазах моделирования у нас делится на, на три этапа. Это этап экспресс-обследования, это функциональное требование, техническое задание. Внутри каждого из этих этапов есть подразделы очень часто первым из, Владимир упоминал уже в своей презентации, не делать чего-то, да, очень часто вот именно этим этапом пренебрегают компании, начиная корпоративный проект. Они зачастую внутри у себя сформулируют какие-то требования к системе, и именно сами, с этими требованиями выходят на тендер. Чем это заканчивается, мы чуть позже посмотрим. Мы... Убеждаем и именно работаем таким образом, чтобы перед тем, как вообще начинать и проект, и написание технического задания функциональных требований, делать экспресс-обследование. У него у нас входят следующие 9 разделов. Остановиться я хочу на некоторых из них, для того, чтобы дать какие-то практические кейсы, которые можно будет использовать. Мы формализуем требования верхнего уровня, мы э, описываем список бизнес-процессов, которые в компании требуются к автоматизации. Мы не опускаемся до операции этих бизнес-процессов, мы их просто фиксируем. И дальше мы делаем подбор нескольких систем или одной какой-то платформы для автоматизации, для того, чтобы двигаться дальше в моделировании. Это дешевле, нежели сразу моделировать для нескольких систем. И мы делаем экспертное, то есть то, что интересует вас и нас как, заказчик, вас, как заказчика, нас как это, собственно говоря, сроки, бюджеты и сколько это все может занять времени. Самое классическое, где-то, по-моему, в начале лета мы выложили, кто не подписан у нас на YouTube-канале, заходим, смотрим, там детальное есть видео по трехточечную оценку. Это часть методологии перт анализа которая определяет, оперирует тремя э, сущностями. Он берет самую минимальную возможную выполнение того или иного процесса, он берет среднюю э, Ту, которую чувствует эксперт, и он берет максимально. Если, то есть у нас, по сути, есть три оценки, не одна, а три. Да? Ну, очень часто он с нас что спрашивает? Дайте нам, собственно говоря, какое-то одно значение. А, ничего лучше, чем вот эта формула, собственно говоря, не придумана. Да? Это мы берем минимальное, плюс четыре средних и плюс максимальное, делим на 6. И у нас получается какой-то бюджет нашего проекта, то, насколько мы смогли его детализировать вниз. Мы столкнулись с тем, что… Данной методологии недостаточно на очень ранних стадиях проекта. Поэтому мы используем еще две методологии. Мы ввели их в этом году. Следующая методология, которую мы используем, это функциональные точки. Мы после того, как зафиксировали все требования, которые нужно автоматизировать в системе, мы их считаем по функциональным точкам. И делим их, соответственно, на разные классы. Простые, средние и сложные. В целом, если для каждой этой функциональной точки мы должны пройти какой-то ряд этапов итераций, которые для того, чтобы это заработало. Мы должны их описать, то есть сделать для них FT и ТЗ, мы должны их разработать, мы должны их протестировать, мы должны их имплементировать внутрь э как системы или внутрь организации. То есть это инструкции, обучение, еще что-то. да, И мы должны все это проадминистрировать. Почему разделение? да? Потому что для первых, тут еще перемножено не просто на часы, а там еще и разные грейды, потому что зачастую ABC вот эти делают разные специалисты. Для уровня A достаточно там, джунов, мидлов, для уровня B это только мидл, для уровня C это только сеньор и мидл, там, там, переходящий у него. Поэтому и тарифы, перемножающиеся вот здесь, они, собственно говоря, отличаются. То есть то, что нельзя в трехточечной сделать. Это вторая методология, которой мы пользуемся в нашей оценке. И есть третья методология, она очень простая. Люди, которые поработали в какой-то отрасли довольно большое количество лет, у них есть такой как-то предикт, видение того, сколько займет то или та или иная работа. Вот этим зачастую занимаются либо ПМы, либо вообще я, когда участвую в процессе оценки. То есть это ты читаешь по диагональке все требования и понимаешь, какая команда и на какой срок нужна для выполнения этого проекта. Вот именно это здесь и заложено. То есть мы считаем, какая команда для выполнения определенного проекта нам нужна. На сегодняшний день, когда мы выполняем экспресс-обследование, мы выполняем все три оценки, все три методологии используем. И понятно, что все эти три методологии дают абсолютно разные цифры. И мы получаем вот такую картинку на выходе. То есть мы берем все эти три методологии и откладываем на CX, Y, соответственно, месяца и там, деньги какие-то. И пытаемся… Картинка это очень разная. И, соответственно, чем она сбитая, тем понятнее, что оценивали это разные люди. И, соответственно, понятно, что оценка более вероятна. Бывает очень большой разлет то ли в деньгах, то ли в сроках. Соответственно, самый простой метод ну, да, по биссектрисам пересечь и получить точку, которая нам тоже скажет о какой-то оценке. Э, непростой есть внутреннее совещание, когда мы доносим и собираемся всей командой кто делать разные оценки, потому что разные люди, и спрашиваем, почему тот или иной человек считает, что это будет другая оценка. Для того, чтобы, возможно, кто-то что-то пропустил. То есть, и вот, собственно говоря, эта методика. Пересечение этих оценок дает нам какую-то более там, статичную информацию о стоимости. Это этап номер один. А вот проблематика, собственно говоря, когда у нас этой экспресс-оценки нет. Это вот реальный тендер буквально нескольких недель давности, который проводила одна из компаний. Он и есть на прозоре, в котором мы участвовали. Как вам разлет в 65 раз? Это вот сформулированные требования. Все компании, то есть их там еще, наверное, несколько, все компании получили одни и те же требования, один и тот же список. И вот мы получаем, и, и, и внимание вопроса, о котором тоже упоминал Владимир, мы вот это будем выбирать? Ну, то есть понимаем, да, что что-то здесь не так. То есть эти цифры должны из человека, который оперирует финансами, вводить в какое то стопор и То есть что-то тут не так. Не может вот здесь быть 15, а тут миллион. И за свою деятельность мы столкнулись, но ну, что-то с этим же надо делать, да? Самое простое, собственно говоря, мы на нескольких наших заказчиках столкнулись с методологией, я не помню, как это называется, у меня тоже есть название, с методологией оценки отбора подрядчиков, методом, собственно говоря, нанесения вот этих точек пересечения бюджета и отсечения лишних по краям, да? То есть мы не берем самые дорогие, но и мы не берем самые дешевые, то есть мы берем вот основную группу, собственно говоря, в рассмотрение, которая в эту группу попадает для баз ERP вот эта вещь является на сегодня по моему мнению является на сегодняшний день ошибочной потому что не факт что всех кто попали вот здесь не ошиблись возможно одна точка которая находится вот здесь более правильная потому что экспертизы на сегодняшний день три плюс проекта есть всего у там пяти компаний на рынке вот, который можно там референсы сходить, как это происходит. Поэтому очень аккуратно с этими вещами на стороне, если вы проводите такой тендер и вы получили такие результаты, то квадрат может быть вот здесь, к примеру. То есть это вот то, что стоит сейчас помнить и знать. Ну и мы, собственно говоря, предупреждаем заказчика, то есть для нас очень частая ситуация, на самом деле, когда мы вылетаем из бюджета, и что этот документ является э, документом, с которым заказчик выходит на тендер более открытый. У нас есть вот некоторые заказчики, которых я вижу, которые, и некоторые партнеры, которые, собственно говоря, оценивали. То есть этот документ уже дает более исчерпывающие представления о том, какая сложность и структура проекта. Вот, Соответственно, мы с этим документом уже используем другие там инструменты, вышли на тендер, определились с подрядчиком, который вам интересен, начинаем его делать. Что мы делаем на следующих этапах? Мы формализируем уже все требования к системе, которые у нас есть. Очень частый этап, который пропускается, это вот этот. То есть, очень часто заказчик говорит, а давайте мы не будем описывать процессы ЭЗИС. Давайте мы сразу будем писать 2B. Ну, то есть вот, вот очень часто каждый второй заказчик хочет э, сразу написать 2B. И в этом есть ошибка. Э, потому что если вы находитесь в каком-то состоянии, а когда мы пишем 2B, мы хотим что-то еще оптимизировать, зачастую мы понимаем, что что-то в наших процессах не так. А даже если понимаем, и процессы будут 2B практически такие же, то в новой системе они ведутся не так. То есть 2B э, будет всегда от ИЗС из отличаться. И тут очень важный момент, что нам нужно это вот эти обе схемы для того, чтобы построить стратегию и так называемую матрицу перехода. Это матрица перехода организационная, потому что будет еще одна, будет техническая. Какая эта матрица может быть? Ну, самая простая, да, это у нас есть два описания. Есть описание, как есть и как будет. Да, и мы видим, что тут чуть меньше текста, а тут чуть больше. То есть что-то здесь будет отличаться явно. Не очень явно, не очень понятно, но очень просто, очень часто этого достаточно. Матрица перехода как таблица, да. Есть процессы, как... Есть процессы как есть, есть процессы как будет, и мы видим, что ага, в таблице уже чуть более понятно, потому что появились какие-то объекты, которые отличаются от существующих шагаем чуть дальше. Есть там какие-то роли у нас, да? У нас есть таблицы, мы понимаем, что определенным ролям у нас добавятся определенные процессы, и это нам дает возможность, собственно говоря, проанализировать, что нам нужно сделать. В некоторых случаях нам нужно не просто новую систему поставить, нам нужно организацию поменять организационно, новые там, должностные инструкции появятся, новые вообще роли появятся в компании, которые должны выполнять то или иное действие. Ну, то есть чуть улучшилась картинка, да? Для анализа документа оборота можно использовать тоже вот такую простую схемку, то есть был вот такой процесс, там в 4 документа стал вот такой процесс, вот он будет в новой системе отображаться так. Ну или можно еще чуть усложнить и наложить процесс и Документооборот в одну табличку. Да? То есть у нас есть документ который был и который будет, а есть процесс, который был, и который был вот здесь и который станет. То есть мы видим, что вот здесь есть некоторые блоки, которые нам надо проанализировать и составить э, какой-то план действий. Это и есть матрица перехода. Что мы будем делать организационно для того, чтобы этот процесс заработал вот так? Новой системы для этого недостаточно. Еще есть организационный вопрос. Основной целью документа «Функциональные требования» является получение ГЭПов, так называемых. То есть мы должны промоделировать на системе, что у нас покрывается типовым функционалом, а что у нас не покрыто типовым функционалом и требует доработки. Именно этот список ГЭПов у нас является основой для того, чтобы дальше делать техническое задание. Там тоже довольно много всевозможных элементов. Я остановлюсь на некоторых, которые самые болючие на самом деле являются. Хотя от проекта проекта это могут быть разные вещи. У кого-то очень бол болющая вещь это там НСИ, перенос этих данных, у кого-то совсем другие. Но очень часто Именно интеграции – это такая большая попа-боль любого проекта, потому что на сегодняшний день э, очень много в компании IT-инфраструктуры, она представляет собой очень расширенный такой спектр различных систем. Сайты, учетная система, бухгалтерская система, какие-то порталы клиентов, CRM-системы – это все может быть э, разнесено по разным системам. И когда вы пытаетесь из кус кусок вырвать и вставить на него место новый кусок, в котором отличается процесс, то это создает и отличие в, в структуре, Самих интеграций. То есть нам нужно в этот момент построить какую-то схему, иметь какие-то шины данных, или там какие-то иметь старые системы, как мы. То есть должна быть стратегия, как мы будем те данные, которые у нас были, оперировать в новой системе. То есть мы их либо куда-то в какой-то куб, либо мы их куда-то в какую-то шину, либо мы делаем доступ, доступ к старым системам, либо мы их сворачиваем и используем просто как доступ к старой системе. У каждого проекта это будет по-разному осуществляться. А вот у нас появляется еще э, стратегия матрицы перехода техническая, потому что тоже вопрос не из самых простых на самом деле. То есть тут мы уже оперируем э, понятиями логическими, где какая система находится и какую функцию, на каком уровне она выполняет. То есть на уровне какого сервера, какая система стоит, с чем она взаимодействует и так далее. И эта структура в том числе будет отличаться, потому что если в процессе проекта у вас меняется бизнес-логика изменения доступа к данным, то и вот эта бизнес-логика поменяется. И перейти от одной технической инфраструктуры к другой иногда бывает очень непросто, особенно, когда нам надо некоторые там высоко нагруженные системы, когда мы рассматриваем, там есть там, высокое требование к обработке данных, скорости данных, это не всегда про платформу BAF или это не всегда про вообще текущую конфигурацию. Иногда это делается с нуля, иногда это делается на чистых языках, иногда для этого вообще используются какие-то внешние сервисы. Возвращаемся еще к этой методологии. Вот когда у нас на сегодняшний день уже есть техническое задание – очень хорошо работает трехточечная оценка. Вот в, этой, в, этом, в этом инструменте, когда мы с верхнеуровневого очень высокоабстрактной задачей пустились до уровня, надо реализовать справочник такой-то, документ такой-то, печатную форму такую-то, то у нас вот эти цифры становятся очень понятны и нам очень легко ими оперировать. Поэтому... Уже здесь вы можете этот инструмент использовать. В данной, в данной ситуации мы на техническом задании уже не пользуемся с другими инструментами, мы используем только трехточечную оценку. Какие рекомендации по старту проекта, с которой уже можно вынести после... Там, там десятка почти различных стадий. Очень часто, ну, в общем-то, это было понятно, когда был продукт новый и у него не было определенных курсов, то проект начинали. Заказчик, как таковой, не понимает ни архитектуры, ни логики работы нового решения. Это очень часто э, растягивает процесс принятия решений, когда команду заказчика необходимо учить там и так далее. Мы рекомендуем до начала проекта вашу рабочую группу э, отправить поучиться куда-нибудь, ну, вот SAP проводит очень много различных тренингов как по определенным подсистемам если вы хотите запускать определенную подсистему так и по общей концепции системы там есть отдельно по бас ERP, отдельно по бас уха UH, то есть есть отдельные тренинги, которые нужно прослушать. То есть они помогут вам общаться с аналитиками, которые придут вам описывать процессы на одном языке. То есть вам будет проще, к минимум, понимать эту документацию и то, что там сам продукт. А, Во-вторых, это, собственно говоря, все то, что я рассказывал, если вы заметили, то есть я рассказывал какие-то поверхностные некоторые вещи. А, на самом деле каждый из тех пунктов, каким образом описывать процессы, как моделировать, как в техническом задании описывать, ну, то есть что должно быть доработано по интеграции и так далее, и так далее. Есть отдельный тренинг по обследованию и моделированию в корпоративных проектах. Он идет один день, веду его я со своим коллегой. И следующий, мы один уже делали на... в октябре. И следующий должен быть там, по-моему, поменялось, там не 3 марта, а 2 марта, это вот буквально вчера изменилось. Ну, в общем, следите за новостями на сайте СА, САБа, там будет это объявлено место и дата, собственно говоря, следующего тренинга. Это позволит вам Мало того, что если у вас уже запущен проект и вам позволит проще читать эти документы, которые вам предоставляются, это позволит на выходе из вот этого тренинга мы стремимся к тому, чтобы ваша внутренняя команда, она могла сделать это самостоятельно. То есть, чтобы вы смогли пройти все три стадии, о которых я говорил. То есть, от экспресс-обследования до написания функциональных требований и моделирования мы рассказываем нотацию BPMN в этом тренинге. Их есть еще несколько. Возможно, у вас уже в других нотациях есть... Поэтому на, там на слайде я указывал, что процессы из ИС могут быть описаны в вашей нотации, потому что иногда мы сталкиваемся с тем, что в компании уже написаны. Процессы 2 be мы в основном рассказываем, что BPMN легко читается, поэтому самая простая для понимания в этом вопросе система. И на выходе вы, собственно говоря, можете выйти с, там, с техническим заданием. Это будет уже документ ну, для более точной оценки. А, вот, собственно говоря… Кратенький э, экскурс в то, что мы рекомендуем сделать на стадии обследования перед самим реализацией проекта. Если у вас есть вопросы, наш стендик находится в фае. Если у нас есть еще время, есть время еще 5 минут, я могу ответить на ваши вопросы, если они есть. Реально за один день а, чего-нибудь научиться? Э ну, на самом деле, в ре... тренинг на то и рассчитан, чтобы дать базис для того, чтобы вы знали, куда дальше копать. Понятно, что а, сам BPMN можно учить на самом деле три месяца, то есть там есть, смотря, куда мы стремимся с точки зрения, что на выходе, но понимание, каким образом это делать, у вас появится. То есть понятно, что вам потом надо будет садиться покупать еще четыре книжки и ковыряться внутри в этих и отдельно проводить эти вещи. Раз вопросов нет, все, всем спасибо за внимание.